Всем привет! Прошел, в общем-то, первый этап обработки. Сейчас уже я заменил масло. Вроде по запаху оригинальное. И сейчас планирую закончить обработку, проведя второй этап. Первый этап, он заключается в добавлении, если объем двигателя более 500 кубических сантиметров, то целый флакон, если менее, то Одно второе флакона. И это Супротек Мототек 4. Его нам любезно предоставила компания Супротек для теста. Ну и что я хочу сказать. Уже то, что я вижу после первого этапа обработки. Динамические характеристики и какие-либо еще замеры я не проводил. Потому что это опасно. Ну и сложно объективно как как-то эти замеры сделать. Потому что очень много влияющих факторов. И на бортовом компьютере отсутствует информация о моментальном расходе топлива, поэтому сложно тут что-то замерить. Я обработал еще очистителем топливной системы, то есть залил пол флакона и прошла первый этап обработки. Что поменялось? Самое первое поменялось, это коробка передач стала втыкаться четко и без всякого скрежета. Абсолютно мягко, то есть раньше были проскоки... Дальше у всех Ямах идет гул коробки передач, когда вы едете у нас на круизной скорости есть такой ну, как бы свистящий гул, он стал потише гораздо, вот. двигатель он стал более басовитым по звуку и теперь более плавно он работает и ровнее, перестали плавать холостые обороты. Я обрабатывал не только мотоциклы, обрабатывал автомобилей Nissan Urano, Nissan, Nissan Peugeot RCZ, которая на фоне стоит. Вот, ну так, сейчас у нас пробег 15691 километр то есть обрабатывались, ну, приблизительно 650 километров назад. Пробег 300-400 километров, ну, я чуть-чуть перекатал, но ну, это, как бы, Хуже не будет, это вот только лучше. Сейчас уже 1 ноября. Сезон, можно сказать, уже официальный, фактически закрыт. То есть Сейчас я проведу обработку SuperTec MotoTec 4 после замены масла. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Так, ну все, температура отложения жидкости 73, в принципе, я думаю, что этого достаточно. Потом, после того, как прогрели, заглушить, тщательно перемешать содержимое флакона, все, что вот этот осадок полностью растворился. То есть, здесь осадка не должно быть. Это самое главное. И залейте в состав маслозаливную горловину. Так, сюда последние капли. Сильно. Сразу после того, как залили, заведите двигатель. Заводимся. И совершите поездку в продолжительности 15-20 минут в режиме обычного движения. Ну, то есть без усиленных нагрузок. Все, едем кататься. Несмотря на то, что уже эффект положительный есть, обработка до конца не закончена, но, к сожалению, сезон закончился и мотоцикл сейчас законсервирован и находится в доме. По весне продолжим испытания и если вдруг какие-то будут новые изменения, обязательно об этом вам расскажу. Спасибо за просмотр!